Третья часть решения задачи D22, мы исследуем положение, определяем положение, то есть равновесие вот заданной системы. Напоминаю еще раз, в предыдущих частях я показал, что вам напомнил, что положение равновесия определяется вот этим уравнением, то есть в тех точках Q1, Q2 и так далее. Q1 это обобщенная координата, где выполнено вот это условие, то есть производная потенциальной энергии по обобщенной координате, частная производная, равна нулю. В, этой, в этих точках у нас, значит, имеется положение равновесия. Мы пока, правда, не знаем, устойчиво или нет, но имеем, давайте оставим здесь, но имеем положение равновесия. Итак, нам нужно определить, значит, я уже сказал, Вся задача сводится сначала к чему? Значит, к двум шагам. То есть первый шаг это... Давайте прямо здесь. Итак, алгоритм решения, в общем-то, достаточно простой. Первое. Значит, определить потенциальную энергию как функцию от обобщенной координаты. Второе. Вычислить производную и приравнять ее нулю. То есть решить вот это уравнение производную потенциальной энергии по обобщенной координате. Ну, а третий шаг, это у нас будет что? Вычислить вторую производную потенциальной энергии от обобщенной координаты и посмотреть, что она больше, равна или меньше нуля. Там, где она будет больше нуля, у нас будет устойчивое положение равновесия. То есть, вот это условие устойчивости положения равновесия. Вот весь алгоритм решения задачи. То есть вот здесь то, что пишет автор, потенциальная энергия. Они определяют, что первый шаг, то есть они определяют потенциальную энергию, вот она, как потенциальную энергию от обобщенной координаты. Для этого из чего состоит потенциальная энергия системы? Значит, она состоит из потенциальной энергии. Значит, вот меняет положение первое тело, вот второе тело меняет положение по высоте и нить меняет свое положение по высоте. Поэтому выбирают нулевой уровень энергии, например, горизонтальная прямая, проходящая через точку О, и начинают, соответственно, выписывать, что координаты по высоте, то есть в данном случае... Координата Y выбрана. То есть, Y задают координаты тел. Каких тел? Я говорил, вот уже первое тело, вот его высота. То есть, Y показывает изменение высоты фактически. С изменением Y меняется и высота. Настолько же. Вот у нас координата Y2. Вот координата Y3 центра масс вот этого участка нити БК. И вот координата Y4 вот этого участка. То есть, вот здесь у нас написано, что потенциальная энергия вот этих частей нити. Кроме того, потенциальную энергию системы образуют, это мы рассмотрели потенциальную энергию сил тяжести, которые действуют на систему. Но кроме этого, вот, то есть в поле сил тяжести у нас еще имеется еще одна сила, консервативная здесь, это сила упругости. То есть еще потенциальную энергию сил упругости надо рассмотреть, где она. Вот она, потенциальная энергия, силы пругости, которая, в общем-то, известная формула. 1, 2, коэффициент жесткости умножить на квадрат деформации, где лямбда, деформация, пружины. Значит, вот между этими двумя уравнениями, фактически, мы и занимаемся их выяснением. В данном случае мы выясняем, что вот Y1, Y2, Y3, Y4, вот это, мы выясняем из геометрии, из геометрии нашей системы ну Ясно, например, что Y1 у нас чему равно? Вот из этого треугольника Y1 у нас равняется, это, например, L, это у нас, соответственно, то есть, вот если мы рассматриваем решение строго, ну, опять-таки, не хочу сильно вдаваться в подробности данной задачи, поскольку она не будет доведена до численного решения, да иногда удобнее задать общее. Значит, вот у нас стержень длины 2L. Вот он качается вокруг точки О. Вот это наша ось Y. Вот это у нас, значит, вот, вот здесь у нас прикреплено, прикреплено первое тело, вот здесь действует сила тяжести первого тела. Вот это его координата Y, вот она, Y1. Соответственно, это φ, извиняюсь, угол, альфа не альфа. Значит, вот из этого треугольника, это у нас длина L-гипотенуза. Значит, вот это Y1 у нас равняется, что L умножить на синус вот этого угла. То есть, синус что? 90 минус фи, ну или, соответственно, L косинус φ. То есть, вот из такой элементарной геометрии определяется... Вот эти значения. где Вот, пожалуйста, у нас Y1 равняется L косинус φ. Но все сводится здесь к φ пополам. Почему? Наверное, здесь так удобнее. То есть, вот да, я вижу другие элементы БК. Вот из-за этого элемента БК. Вот здесь вот из прямоугольного треугольника. Это у нас центральный угол φ. А его удобнее разбить на два прямоугольных треугольника. Вот этой высотой появляется угол φ2. И здесь, наверное, уже из математических удобств чтобы все эти величины Y были одинаково выражены через φ. Напоминаю, что φ у меня обобщенная координата. То есть, почему мы не оставляем вот в такой форме y1, y2, y3? Потому что у нас сам метод решения требует, чтобы мы выразили потенциальную энергию именно как функцию от обобщенной координаты. В нашем случае, я напомню, это у нас обобщенная координата P от φ. Именно поэтому авторы... Именно поэтому авторы и выражают все через фи. И здесь вот пошли вот эти связи, достаточно элементарное, опять я говорю, рассуждение, элементарная геометрия идет. Вот мы выразили, то есть фактически вот выразив все y, то есть все высоты всех сил тяжести точек приложения сил тяжести через фи, мы закончили. Для вот этого слагаемого потенциальной энергии мы закончили первую часть алгоритма. То же самое у нас выясняется, что через вторую часть алгоритма мы лямда выражаем через тоже обобщенную координату q, то есть вот через фи пополам. Таким образом у нас получается вот такое значение для потенциальной энергии. Вот выражение, которое заканчивает какую первую часть решения алгоритм. То есть, вот мы нашли потенциальную энергию системы функции от обобщенной координаты. Напоминаю, если бы у нас была система с двумя степенями свободы, нам бы пришлось выражать потенциальную энергию от, как функцию от Q1 и Q2, соответственно. И потом решать вот это уравнение не одно, а два уравнения. Частную производную по первой обобщенной координате равно нулю. И второе уравнение частная производная потенциальной энергии по второй обобщенной координате. Итак, вот это выражение у нас является базовым для решения. То есть, вот это выражение. И дальше смотрит. Вот то, что мы увидели на графике, построенном. Я напоминаю, вот функция является четной, нечетной. Это ее, значит. Где этот график был? Вот этот график, вот функция является четной, э, нечетной, то есть симметрию, выясняем симметрию. В данном случае, вот эта симметрия, которая видна на графике, то, что я сказал, да, чем она здесь еще раз будет видна, здесь только рассматривается фи, но, наверное, там и диапазон тоже будет указан. То есть, вот рассматривая вот вид этого, э, вот вид этой функции, мы смотрим, что нам бросается в глаза, что функция... Потенциальная энергия от обобщенной координаты, когда ее выразили мы, зависит только от чего? От квадрата синуса и от модуля синуса. И поэтому является она что? Четной. То есть она симметрична относительно оси y. Это раз. А вот да, и следующее. Поскольку эта функция обобщенной координаты является тригонометрической, то есть, здесь у нас фигурирует синус то у нас имеется вот, относительно вертикали φ равная к π. То есть нам достаточно рассмотреть вот от 0 до π, что было видно и вот на этом графике. Но теперь мы-то этот график еще не имели, поэтому я говорю, вот то, что было видно здесь на графике, но это уже результат решения. Я искал, сказал, что достаточно рассмотреть вот на этом, а дальше у нас просто симметрично будет прикладываться влево и вправо вот этот, соответственно относительно соответственных осей симметрии вот прикладывается вот этот участок ну вот я говорю это уже результат решения мы использовали а вот как это делается вот в ходе решения вот таким образом то есть вы смотрите естественно если зависит от тригонометрических функций то у нас появляется период ну и от любой периодической функции то есть, у нас появляется период, и, соответственно, достаточно рассматривать график в этом периоде. Ну, а здесь еще к тому же вот, четность и нечетность можно использовать. Потому что, я четная функция будет симметрична относительно оси ординаты Y, нечетная – относительно начала системы координат. Вот, пожалуй, вот здесь у нас закончено, что первое часть решения, но здесь вот производится замена для удобства записи, то есть просто вместо синус фи пополам пишем мы величину x. Напоминаю, что мы все равно будем искать производную не по x, dp по dx, а мы будем искать производную dp по d фи. Но вот здесь у нас вот здесь что-то неправильно, вот здесь какая-то ошибка, это, наверное редакторская ошибка. Значит, dp по dφ равняется dp по dx умножить на dx по dφ. Это поскольку мы произвели замену перемен, вот здесь вот у нас x должно стоять. Поэтому это небольшая опечатка. Ну, давайте продолжим в следующем фрагменте разбор решения этой задачи.